Свежая, как селень на огороде твоей бабушки, и красивая, как закат над Бердянском. Игра Dark Genesis. Ты приклеишься к экрану своего телефона так, что не отодрать. Собери супер-мега-утро крутых супергероев, сколоти зубодравительный отряд, и пусть враги трепещут. Ничто не способно помешать тебе играть. Dark Genesis. И пусть весь мир... Подождет, что ли? Не знаю. Положимся на Аква! Именно. Это мужское дело. Аква! Когда выберемся все отсюда, давайте выпьем вместе. Аниголовы! Я Кник! Забудь обо мне! Беги! Если планируешь какую-нибудь гнусность, советую продумать все дважды! тебе самой не стыдно на нас срываться за то что разжаловали за твои же косяки наша нет никто меня не раз... половина ведь а ваша вещи у меня вообще-то только один пара. пакет о, о, о, о. О. уронишь а, хоть один и а? ты а, тропа а? ага девушки сильно напились да так что совсем рассудок потеряли ничего себе Ты не кажется алкоголь на меня не действует только девушка за стойкой оставалась трезва и записывала что с кем и как делают пьяные гости чтобы затем предъявить счет конечно страшное место однако оценка 5 баллов На дворе! Ах ты, мелкий! Что мне делать? В общем, давайте отмечать твое успешное и серьезное задание, а? У тебя жуткий шрам. Да вы же обещали сегодня праздновать. Папа, наконец, пытается думать о семье и о всем таком. Хотя бы не показывайте ненависть. И синего сада. Впрочем, наверное, ты не знаешь, где это. Ну да, не знаю. Но я очень хочу побывать в других королевствах. Ты всегда жил на этом острове? Ну, конечно. Если я уйду, некому будет чинить этих ребят. Посплю-ка я от души. Ты правда уснул? За что вы так со мной? Надеюсь, ты там не помрешь. В смысле, надеетесь? Ну, она меня столько своей едой пичкала, что я уже сопротивление ядом освоил. Целый навык? Но в этот раз точно к вамру. но ты что посеешь, что пожнешь. Подружиться со Шикавой ими Ямурой. И, конечно, с Хори и остальными. Что такое? Что за толпа собралась? <смех> Енадия, вот он нас раньше жутко раздражал, и мы вообще с ним не общались. Но смотри, как мы теперь сблизились. Круто, да? Даже я не смею так себя вести с президентом студсовета. От тебя <смех> ради <розит> рыбой. <смех> нет сразу пытался съесть тебя. Эй, мы снова по уши в долгах? Что теперь делать? Я больше не хочу подрабатывать. Архижрица, которая как заноза. Архиволшебница, которая все портит. Крестоносец, которая воняет рыбой. Прости. Мне очень жаль, но я очень спешу. Тут От меня не сбежишь, психопат, чёртов! И что будем с ней делать? Даже если ты спрашиваешь. Ческа, а чего хочешь ты? Я хочу всегда быть с тобой хозяин. С рассвета до заката. В ванной и даже в постели. В ванной и в постели? Я же говорил, у нее мальнера речи такая. У Рахнидов настоящий талант в управлении паутиной. Да, доктор, пожалуйста, будьте осторожны. Лучше всего ему даётся устраивать ловушки и засады. Не волнуйся, я не дурак, чтобы запутаться в хорошо просматриваемый паутине. <связь> ну что я вам только что говорила? Прости, увлёкся. <смех> Поработайте голкой, то есть. Ну, анестезии-то у нас нет. А вы операцию делать без шуток? <смех> Недаром же он у нас сильнейший примат. Обойдешься и без наркоза, да, ведь Цукаса? Конечно. <смех> <смех> ну, как бы понимаете? Не видел я раньше. Покажись она милашка.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 У меня паранойя. Невыносимо. Уж лучше пусть никаких фотографий в блок не выкладывают. Да уж что-то я сам себе жалок стал. Ах, посмотри. Оно двигается Юмэми! А? Ой, больно! Что происходит? Эй, не Ты завалил экзамены? Да. Так, пора сравнять королевство с землей. Стойте, прошу, не надо. Ой, да ладно. Это же просто шутка. Процентов на два. Остальные 80. Чистая ярость. Простите. Но сегодня мы не работаем. Мине, можешь немного подшить? Юки! Оно приближается. Я не знаю, что это, но оно приближается.